Всем привет! Сегодня мы построим механическую руку. Перед тем как начать туториал, посмотрите на ее возможности. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и поставьте лайк прямо сейчас, если видео вам нравится. Напишите в комментариях, как можно использовать эту руку в Бил a бот. Поделитесь вашими идеями в комментариях. Какие бы вы хотели видеть постройки на моем канале? Мне это очень интересно, я постараюсь ответить на все ваши комментарии. Время туториала. Сначала ставим два забора, а на них начинаем строить руку. Строить мы будем без рулетки. Новый ставим на 0.5, угол наклона на 15 градусов. Поворачиваем сервопривод на 15 градусов. освободающее вращение и продолжаем строить. Здесь сервоприводы нужно повернуть еще на 15 градусов. Начнем строить кабинку. Одно кресло ставим снаружи, второе ставим внутри. Это нужно, чтобы все привязалось первым, потом его удаляем. И все, у нас полностью ничему не привязанное кресло. Закроем все это стеком, но это не обязательно. Два мотора их можно купить в магазине у всех этих механизмов включаем прозрачно сто процентов. Выделяем вот эти двойные палки, и у них нужно отключить коллизию. У серопривода включающий момент ставим на зеленый, угол наклона на 90 градусов. У этих сироприводов тоже включаем момент на зеленая а угол наклона на 90 градусов. Начинаем привязку. Первый палец привязан на клавише Z, вторая клавиша P. Второй палец нужно привязать на клавишу X, а потом поставим P. И также меняем клавишу другим. Третий палец C, P, четвертый палец V, P, пятый палец B, P. сохраняем на отвертке нажимаем collect all и отключаем Anchor. и теперь удаляем два забора и все наша рука готова но не забудьте заново загрузить а то все развалится на этом видео подходит к концу подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был ух Геймс. всем пока!